Это одно из любимейших моих стихотворений Николая Степановича Гумилева. Музыка моя. Картина музыкальная называется «Жираф». Жираф. Дня я вижу особенно грусти твой взгляд и руки особенно тонкие колени обня. Послушай, далеко-далеко на озере чат изысканный бродит жара. Фантастическая стройность и негадана, И шкуру его украшает пятнистый узор, С которым сравнится, смерится только Луна. Правясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля. И бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, как много прекрасного видит земля. Дробясь и качаясь, прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки, Таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого дождя. Но ты слишком долго вдыхал Тяжелый туман. Верить не хочешь Во что-нибудь крови дождя? Ну как я тебе расскажу Про тропический сад? Про стройные пальмы, Про запах немыслимых трав. Плачешь, послушай, далеко на озере Ча. Язык сканы против жара. Ты плачешь, послушай, далеко на озере Ча. God, God, God.